Для всех поступающих в магистратуру Казанского федерального университета организована Олимпиада. Я магистрант КФУ. Отборочный этап уже состоялся. Как проходит заключительный этап, мы узнаем в следующем сюжете. Олимпиада проходит с целью выявления, развития творческих способностей, интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, стимулирования учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, ориентированных на продолжение академической карьеры в Казанском федеральном университете. Студентка четвертого курса Кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Александра Пономарева поделилась своим мнением, почему считает Олимпиаду Я, магистрант КФУ, отличным помощником при поступлении. И сама эта Олимпиада, то, что ее вводят вот так вот в институты, это ну, большое удобство, потому что ну, лишние хлопоты летом, например, при сдаче экзаменов. Также, мне кажется, это поменьше стресса будет, как летом, как будто не такая большая ответственность и огромная задача стоит. Сама же Александра Пономарева из Казахстана. Она рассказала, почему выбрала именно Казанский федеральный университет. Я поступала на бакалавр тоже из Казахстана здесь, отдельно приезжала, сдавала экзамены. Мне кажется, что именно в этом институте больше перспектив, чтобы в дальнейшем найти хорошую работу. И вообще в плане учебы тоже ну, большая квалификация получается. В этом году Олимпиада проходит по 65 направлениям. В отборочном этапе приняли участие более 2000 человек. На заключительные приглашены более одной тысячи. 70% это студенты Казанского университета, 30% из других регионов. Формат Олимпиады определяет институт в индивидуальном порядке. Мы пообщались со студентом 4 курса кафедры общей экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Булатом Хайрулиным на тему того, почему же он выбрал КФУ для продолжения своей академической карьеры за время обучения в Казанском федеральном я для себя понял, что здесь преподают очень качественно, информацию дают очень четко и ясно и у выпускников Казанского федерального очень много возможностей и направлений в дальнейшем, куда можно пойти работать. Победитель Олимпиады ⁇ Я магистрант КФУ ⁇ по решению экзаменационной комиссии согласие абитуриента приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний по программам магистратуры соответствующим направлениям Олимпиады. В течение двух календарных лет с момента получения диплома Олимпиады. Илья Андреев Фарид Захитогле, Универньюз.